Показываю империю. Ну вы знаете, что я нашел. Да, империя. Волк, ну ты сегодня просто. Это мы с тобой дернули сегодня.